Всем привет, это новая часть юзер арбуза, я уже записываю на другом серваке, IP я на него оставлю в описании, так что вы можете тоже подключиться. Ну а теперь к делу. В этом ролике я решил открыть свой ресторан под названием «Отрыжка судьбы» и представить мне финальный вариант своего меню, которое будет впоследствии дополняться. Чтобы узнать, что же я такого из ингредиентов использую в своем меню, вы можете посмотреть новую серию юзер арбуза. Но перед этим я скажу, что я играл на сервере «Мафия РП», айпишник, группу ВК я оставлю в описании, а также сделаю вам свой промокод, который называется «Серебро петух». Вы его вводите и получаете плюшки на серваке. Ну а теперь всем приятного просмотра ну, ребят, какого ты хуя так, делаешь стыдят. итак в качестве первого блюда я подаю отбивную из долбоеба не спорю блюдо достаточно распространенное тем более в dark rp но все равно оно от этого менее интересным не становится Вообще, я упорно отказываюсь понимать, почему школьники, вот эти дебилы на полицейских, которые совершенно не знают правил игры за эти профы, Я вам объясню, профессия полицейского требует намного больше знаний правил, чем какой-нибудь даже пресловутый бандит. Но они все равно берут мента, берут ствол в руки, бегают, размахивают, стреляют по всему, что захочется, ведутся вообще как хотят, а потом не понимают, за что им дают пиздюлей. Лисонк лисон Сини Рад. Что ты делаешь? Лисонк Сини 2. Я зовусь А да, что он сделал, кстати? Так, так, хорошо. Мне подлежало сообщать, так как недавно на нашу мэрию нападали по. Я по понял ]ружению. тебя. Привет. У меня жалоба на игрока. Он, кажется... Блин, ну я и никого его забыл. Вот только что я... Он там, вот возле торгового Сейчас центра. Летает. ФСБ, кажется. Да, да он. Оно самое, иначе. оно самое. Короче, да, я объясняю. Я, я шел за ними. Ситуация. Они по городу шли, ну вот, получается, оружие достали, не суть Вот видят человека, он бежит просто и стреляет в него вообще без причины. Потом ставит его лицом к стене, начинает отсчитывать там за из-за того, обыски. что, ну причина обыска какая? Похоже на того человека, который нападал на мэр. Чем похож? На мэра. Чем Пытаюсь похож? Напасть? Лицом. Ну а что-то его сразу не расстрелял из гранатомета Стена. тогда? Ебать, смешно, пиздец, пацан. Это фридамаг. Потому можешь логи посмотреть, нанесенного урона, и глянуть. Он просто так стрельнул в него без причины. Я просто не хотел попасть, я хотел типа напугать, чтобы он точно стянулся. Зачем ты его пугать хотел? Он на тебя убегал, он тебя навстречу шел, вообще-то. Ты и так бежишь на него с оружием. Чем ты его напугать еще решил? Напугать хотел. А что ты на него не начал бежать и кричать. Тогда точно он уже обосрался, думаю. Вот такая у меня была логика. Да логики как таковой вообще нет. Ну, отбитый не отбитый, но Но именно мой, персон... мой персонаж отбитый. А какого черта ты за отбитого играешь в ФСБ? Защищать. От кого ты защищаешь? От безоружных граждан? Человек. Охуеть человек. защита. Спасибо за разбор. Делайте. Можешь меня обратно в центр города закинуть? Пш Видит только Герл Слив. Бля, что Я за ебаные знаю, вот эти тексты? Видит только. Я их вижу тогда, какого хуя? Напридумывают всякой хуйни себе. Разговоры, блядь, по ННРП. Тексты, которые якобы должен один человек видеть. Пиздец. А что вы тратитесь около. А теперь еще раз. А что вы около. Извините, давайте по новой я забыл добавить монтаж. А что вы около. Ты предложение сформулируй сначала, я прежде чем быковать. YouTube. Фиксирую затуп. Вы у меня хотите Ты Претензию купить? сначала сделай нормальную, а потом доебывайся. Бля, Тип пиздец. Хорошо, я пошел по своим делам. Вот, купи себе телефон и подпишись на канал Мистер Беммер. И О, всем привет, с вами ДА. И сегодня, будем, э, печатать, э, и сегодня мы будем печатать, сегодня мы будем показывать, я, как заработать дикерами. Вот я заработал я хотела, что может, скажем, снуков, что потому я что я всю ночь убился бабу квас. Ребят, кто-нибудь скажите я ему, чтобы он компьютер, блядь, включил перед стримом. Ты должен либо... Это видео не стрим. Один хуй компьютер выключен, а ты стоишь пиздишь. Надо бы Маск включить, Кстати, да. <свят> я видел все ролики, дизлайки поставил. Какие-то ютуберы пошли нестрессоустойчивые. Я монитор украл, <свят> я монитор украл, убегаю. Да, не вари. А это, кстати, о, эфир РП, прикол. Стой, стой, стой, стой, стой. Это ничего монитор? не делайте, полиция, полиция, ничего не делайте, на него есть управа. Да, не-не-не, да, да, не, все, а, это Фер РП, забирай на крыше, дурачка этого. Так. Как его там... Не знаю, но он ютубер какой-то оказывается. Ну ты признаешь Фер РП своя? Да. А, заебись. Мир будет чище без твоих... Ты уже Это последнее видео ютубера перед его уходом на нары. А, это канал скрипача, пиздец Это же его канал Кто такой вообще, что ты тут делаешь Это ты что здесь делаешь пожалуйста! Бля, можешь тебя вывести Вперед ногами отсюда, слышишь ты Теперь это наш дом, у нас теперь бладхата, Ребята, обустраиваемся Обустраиваемся, пацаны У нас бладхата! Начинай строить, стену делай Вот здесь вот Подождите, дайте я расскажу ситуацию. Си я видел, си как то територию. человек взял на ручнике этого человека и взял его. Это это твой сожитель теперь новый. Знакомься, это Федор, это Федор, знакомься. Вот и на шестой минуте подоспело мое второе блюдо, которое называется сатей из недозрелых овощей. Как видите, я приманил школьника-долбоеба и снова, снова, снова на полицейской профессии. Он банально не знает, как пользоваться оружием, как нужно разгонять людей при такой ситуации. Он просто взял ствол и начал размахивать им направо и налево. Я презираю абсолютно каждого подобного ребенка, который играет в Дарк РП на профессии мента и не знает банальных правил, не читает их, просто вот заходит, ну да, я могу обыскать гражданского, посадить бандита, защитить мэра, пойти посажать людей в комендантский час. Это его максимум, он больше ни на что не способен на этой профессии. Я, сука, их ненавижу всеми клетками своего сраного тела. Я хочу просто, ребят, понимаете, до чего дошло? Если я вижу школьника на полицейской профе, я сначала хочу узнать, как он правила хорошо знает, прежде чем за нее играть. Если он не знает правил банальных, просто, сука, ему перму выдать за то, что он просто взял эту профу и не знает правил. Вот до такого уже дошла моя ненависть к детям, которые играют на ментовских профах. Убери а чё а ты стволом стволы? размахиваешь? Я, я не могу я понять, повод какой-то да, есть для размахиваю. того, чтобы угрожать оружием? или что, пойду ладно окей подожди пуслей. я сейчас пуслей уйду две секунды мне дай ну все это пиздец пуслей. парень пуслей. это попадос это попадос Пусть что Алина, ты хочешь о давай ну давай че давай куриц? давай Пусть давай давай че продолжай че? я че? отойду че? я отойду без проблем только ты потом отлетишь значит так для начала здравствуйте. А, Короче, у меня жалоба на нон-РП и удар с танстиком без особых на то причин есть в правилах обговаривается как-то. Ага, номер... Ну а стан стиком удар, э -э, меня 10 хп задамажили, это фридамаг Только, блядь, не надо, пожалуйста, в этот раз писать то, что слишком душно, очень душно Сука, нарушение есть нарушение Мне отняли хп, мне начали просто так угрожать оружием, пацан нарушил Причем тут душно, не душно, блядь, душно, открой окно, пусть сквозняк в комнату зайдет А мне эту хуйню не пишите, пожалуйста Фридамак как бы я не договорил? Я не договорил, того, я я не договорил еще. Территорию. Я не договорил, ты русский да. понимаешь язык, нет? А я не русский. Вот. Я русский говорю. похуй, как, какой у тебя родной язык, ну, на каком-то языке выговори, говоришь. Давай, Заткнись, давай, пока давай. Я разговариваю. Бля, что ты умничаешь, Подожди, я не могу понять. Я на разборке позвали, ты два правила успел нарушить за 10 секунд. Два правила нарушено, но на п. У Нас там было четверо человек, получается, в квартире. Я не понял, как они все зашли. Меня, получается, как я там оказался, меня тэпнул администратор. Mm -hmm. вот. И поскольку я там был еще до предыдущей жалобы. И меня ретернули, я там оказался. Вот. Да. Пацан начал на панике Просто звать полицейского Вместе с полицейским зашли еще несколько человек И началась какая-то Странная хуетень, я правда не понял В чем прикол Я по угару сказал битмайнеру Что он тут теперь может жить, обустраиваться Строить стену себе, чтобы отгородиться Битмайнер пошел строиться Полицейский начал, короче, из себя героя включать И достал ауг, начал просто Горожанам, блядь, угрожать аугам Какого хуя, они никакой опасности не представили Никто никому никаких уголовников Гроз делал, ничего. Он просто достал ствол, потому что у него есть оружие. Позже он убрал оружие, потому что понял, что дело пахнет жареным и достал станстик. В итоге все-таки не не не сауга меня задомажило а со станстика, типа молодец пацан. Я говорю, пока без оружия покиньте всю территорию, пожалуйста. Они нахер не уходят. Потом я, э, я а понимаю, ты их нахера не посылал, чтобы э, они туда уходили? Потом я подумала, если прикрыть их оружие, но они все равно не уходят, потому что я их прошу выйти из территории, они все равно не уходят. Стоп, а ты Потом в курсе, я стой, пойду. я тебя перебью, у меня вопрос. Ты в курсе, как вообще, по я какому алгоритму слушаю. и порядку действий полицейский применяет оружие? Ты примерно понимаешь вообще, как полиция действует, скажи мне, в таких ситуациях? Она бы взяла биту как я бы. Она биту, бы блядь? Сюда, полиция с битой, битой ходит, да? Короче, ты не знаешь, нихуя, не как полиция действует в таких вопросах. Она, я тебе расскажу на будущее, я тебе совет дам, если ты собираешься дальше за эту профу играть. Хоть я тебе очень не советую. Она сначала хотя бы предупреждает об этом, если не видит как таковой опасности. Там 3-4 челика были. Никакой опасности. Ноль, блядь. Вообще. Ты берешь ствол, достаешь, машешь им, потом берешь и сбиваешь, отнимаешь ХП у другого гражданского просто дубинкой, потому что, ну ты можешь так, у тебя есть дубинка, ты можешь и помахать, а потом оправдываться, что ты хотел напугать. Ну да, ты напугал, отнял ХП, разогнал людей, нарушил два правила. Тебе удалось столько хуйни за условную минуту натворить, сколько не сделает ни один тупой школьник на DarkRP за час игры, если он будет примерно как-то более-менее правила знать. Молодец, тебя поздравляю. Профа мента априори требует Больше знаний правил, чем за Какого-нибудь условно мафию Будь ты за мафию, сделал бы ты, ты такую хуйню Я бы еще более-менее к этому лояльно Отнесся, потому что, ну, типа мафия Может быть там вообще отбитые люди Наглухо, которые могут махать стволом Абсолютно когда им захочется, а тут мент Блять, он людей защищает, а ты в итоге Пиздишь их палкой, просто так Потому что ты можешь Ты нихуя не ты знаешь, не как эту, за эту профу отыгрывать Зачем ты ее берешь? Они не покидывали чередовик Если бы ты был полиции да я не If был бы полицией, я правил, nerf, не знаю игры за ментов, поэтому я их и не беру. Я проще живу немного, чем ты. Да сука, он еще оправдывается. Да ёбаный в рот ему столько раз, на все его косяки ёбаный в рот указались. Да сколько можно оправдываться? скажи то, что ну съебланил немного, может тебе даже срок бы скосили. На 10 нам не знаю, минут может быть. Слушай, стоп, у меня вопрос. А там же есть ударить без урона и ударить с уроном? Mm -hmm. <went y -man -no> Да, имеется Охуенно, то есть он намеренно мне дамаг нанес, <сих> Пиздец полицейский <сих> у вас не <сих> согласен с вердиктом, <сих> который да. против вас? Да он не знает, что такое вердикт вообще, блять, о чем Это речь Он не знает правил, он банально их не знает О, какой, о каком вердикте может идти речь <сих> Ты согласен <сих> с тем, за что тебе пизды я дают? Даю, вот так да. проще будет ему понятней Если бы ты был полицейским, я не говорю, может ты всегда будешь да я не хочу идти в полицию, у меня две судимости в реале, долбоеб совсем что ли, что ты несешь вообще? Короче, этого дебила, непробиваемого, наказали, дали ему бан, и он на тот момент уже сидел отдыхал. У меня просьба огромная, я стал чаще заходить в Гаррисмот, особенно в Дарк РП режим, и я, естественно, сталкиваюсь с нарушениями. Вот ну, может быть даже так, что э, кто-то из вас мне, зрителей, может быть, попадется. Ну, если есть реально по факту нарушения, я, может, там предоставлю какие-то доказательства, но не оправдывайтесь». Но если есть нарушение, скажите, ну да, вот так вот, вот так вот. Я лично буду постоянно просить администратора снизить срок. По возможности, если там правила сервака это позволяют, если администратор более-менее хороший, адекватный, я постоянно буду говорить, типа, ну вот он нормально признался, сделаем ему чуть меньше. Я не топлю тут ни за какие перманенты, за какой-нибудь там нон-рп, нет. Я просто топлю за то, чтобы челик вот нарушил, пусть признает это, и ему чуть сделают наказание помягче. Ну там никакие не перманенты, чтобы чтобы он там, например, не сдох в муках, пока сидит в бане. Не я вот, ну просто вижу нарушение Я подаю жалобу, объясняю все как Есть, если нужно пруфы дать, я их даю Потому что у меня демка в этот момент пишется Постоянно, может быть дам Скрин, но я всегда нормально Адекватно объясню, если вы Тоже себя адекватно ведете Нет же, вот это вот животное, оно сидит На протяжении пяти там или 10 минут Не помню, сколько разборка длилась, но очень Долго, он сидел, оправдывался Все, сука, это время, он Ненормальный, блять, он вместо того, чтобы Не тянуть наше время, сказать, ну да вот, ну то есть такое. Но он сидел мне вопросами завалил. А если б ты был полицейским, а вот я не просто так на самом деле оружие достал. Ну заебал уже реально. У меня уже нервов не хватает на них. Я домой, беги, беги, беги. Стойте, лицом к ней раз, лицом к ней два. Okay. Um, а Окей. Не <реклама> не а за что наручники? В каком не дома? Наручники за что? Ну в каком не дома. Вы бы так убежали, кто вас знает? От, <реклама> от кого <бы> я убежал? <реклама> к тебе повернулся <реклама> лицом. <реклама> от меня ну и напоследок сегодняшнее блюдо. Токсичный гарнир из уебана. Это самое, как мне кажется, такой смешной и показательный одновременно пример потому как не нужно себя вести на разборках. Вот эта пиздоглазая мудила на профессии полицейского, сука, почему мне сегодня на них так везет, я не понимаю. Он просто увидел надпись «Комендантский час» и ходит, всех просто так вот заковывает наручники, задает кучу ненужных вопросов, и потом в итоге нарушает правила. Ебанутый осел. Вот просто ебанутый осел. Я никак по-другому не могу его назвать. Зачем мне от тебя убегать? Понял тебя. Есть же такие люди. А... Зачем бьете меня, Илья? Сейчас поговорим, две секунды, сейчас поговорим. Люди, может у тебя человек, мне нужна помощь даже этот... Не нажимай, нажимай, Сейчас подожди, Да нет, зачем убираться? Нет, у вас. <связать> давай могу... да, завяжи мне глаза, уши, рот давай молодец м... да подожди ты, алло, я не могу тебя развязать развяжись, пожалуйста да и нехуй было меня завязывать все, я сейчас админа жду господи ты а, еще гонишь? нет, да ты гонишь, видимо О, вот он, вот он, вот он, вот он. админ вот он. Админ, админ тут вас вызывает а, вон админ. у админ него фонарик вот этому человеку надо помнить он сам себе нужно нарушение попутать. выбивает. Добрый день, новая жалоба поступила данного человека за фриков. Чего? А то поступила есть ты еще и правила этого не знаешь? Я, э блять, молчи, нахуй, че админ или че хули ты залупаешься? Ого, Я, короче, какой ты в ее без Просто охуевшая тупая обезьяна, которая сходу на, на разборках начала в меня кидаться своим дерьмом Дарк Ты ебанат, у тебя наручники были не для того, чтобы заковывать людей направо и налево, что ты именно делал минуты две назад. Вы видели абсолютно вот ну, точно, как я стою перед ним, я никуда не убегаю. Он просто меня остановил, заковал в наручники, привязал к стене, завязал по 10 раз и развязал глаза, рот и уши. Я не понимаю, я в фильм 50 оттенков серого попал. Или что, нахуя надо мной так издеваться? Что ты, блядь, хотел мне... Э, как меня удержать хотел мне? Достаточно было, что ты меня просто остановил, потому что комендантский час идет. Не нужно было меня завязывать. А потом оправдаться, что у тебя наручники залагали. Идиот! Мало того, что он нормально себе навыбивал нарушение буквально за несколько секунд, так он с сходу начал себя вести реально как примат. Он начал кидаться с оскорблениями, затыкать, посылать нахуй. Хотя вы видели, что я в тот момент, когда меня заковали в наручники, велся себя достаточно адекватно. Хотя, я бы мог вполне спокойно рассказать, что я делал с его домовой книгой И какое блюдо готовил с его мамой на этих выходных Но пацан меня сам первый спровоцировал Так что смотрите, что будет дальше Иди нахуй О, слышишь, Могор, ты блядь, ты, ты видел, Ни у тебя книга Динуса тебя, Есть, смотри, динус. говорящая говно, блядь Нихуя себе Ой, блядь, господи, ты Тебе а, пока ну, куда курс? унижать Смотри, короче, да, ты с этим ты сам тела... вполне неплохо справляешься А ты несколько раз это делал Ты по приколу это, видимо, вытворял я развязать... Да нет, это, не Алло, это бред какой-то, я в это не верю. Нет? Руки ж для этого Угень. созданы. Ой -ой -ой. Слушай, Магор, короче... Если... Да, мне кажется, он вообще по приколу, типа, друга... зашел поиграть за мента У если... меня получается за кого в наручники, да? стоял мне, завязывал глаза. Мне кажется, это не совсем нормально. Алло, если вы два друга, не надо между собой там как-то. Я впервые или... на сервере играю, какой тебя, друг? У меня нет друзей. Ну, да. ты Смотрите, понимаешь, я я, я Су... уже могу вам Слушай, ну но я жалобу подал да? Естественно, будет человек с моей стороны, потому что я потерпевший. Это ты, блядь, и себя тут устроишь пиздец. Мне завязали, блять. Ебать. А, ну так мне реально завязали глаза. Да, без причины заковали в наручнике. Как будто я тебя пытать да. да я тебя не мог снять с наручников. Так вы, это же, твоя проблема, раз ты не умеешь суками. правильно пользоваться наручниками. Я тут при чем? Почему Благо, я аутист? Я, ну, смотри, я тебя завязал, да? То есть руки и жопы у тебя, а аутист э, я патрик, в конечном патрик. итоге. Нихуя себе справедливость. Позови Он сюда, с с вами с вами. Я жалобу подал, принял, жалобу вот этот администратор с ним, стой, разбирайся, кого ты дальше еще хочешь звать. Роб ну добавляй, А что тебе нужно? Тебе нужно роплер роплер. нужно увидеть строчку ему в чате, жжб. где тебе дают пизды Вот что ему нужно а жб, блядь, ты не должен вообще никак А че ты тогда другого администратора зовешь Если это тоже будет не его жб Ну, подожди Подожди, это уже другое, да? Шаги это шаги уже не шаги все, шаги. не считается Т -т -т -т О -хо -хо -хо. неделя, неделя бедорации жестко, жестко. все, и вы довольны жалобой? Да, все отлично, спасибо